К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душой К тебе, Иисус, желанием одним К тебе иду, и счастлив я тобой И я спасен спасением твоим Ты был со мной и в пропасти глубокой Глаза открыл, а мы омыв слезой своей и там, в пустыне, дух мой одинокий Ты нес к Отцу молитвою своей Любовь твоя покрыла мои раны Незримой тихой нежностью своей И были сняты всех сетей обманы Рукой любви и милости твоей Иисус, Иисус, как капелька живая К земле сухшей бала на уста И лишь с тобой, с тобой, любовь святая Хочу я слиться ранами Христа Уроки чудные и трудные ступени И тьма уныния в отчаянной борьбе Все позади Упав к твоим коленям Мольбу хвалы я приношу к тебе Прими ее, прими ее спаситель Легко и сладко мне и страшно угасить Живую нить, мой дивный утешитель Не отпустить, тебя не отпустить Любовь твоя покрыла мои раны Незримой тихой нежностью своей, И были сняты все в сетей обманы, Рукой любви и милости Твоей. Иисус, Иисус, как капелька живая, К земле и сухшей пала на уста, И лишь с тобой, с тобой, любовь святая. Хочу я слиться ранами Креста. Любовь твоя покрыла мои раны, Незримой тикой нежностью своей. И были сняты всех сетей обманы, Рукой любви и милости твоей. Иисус, Иисус, как капелька живая, Землей сувший пала на уста И лишь с тобой, с тобой любовь святая, Хочу я слиться ранами христа.